Всем привет! В этом видео я расскажу вам об основных элементах интерфейса рекламного кабинета Google. Если вы не ведете рекламу самостоятельно, но имеете доступ к рекламному кабинету, это отличная возможность глубже понять специфику работы рекламы Google. В рекламном кабинете можно посмотреть, какие объявления сейчас работают, с какими настройками, сколько денег осталось на аккаунте, а также проанализировать эффективность работы рекламных кампаний. Домашней страницей в рекламном кабинете по умолчанию является страница компании. Это очень удобно, так как мы можем сразу проанализировать эффективность работы рекламных кампаний за определенный период. Рассмотрим основные показатели эффективности рекламы. Вверху справа устанавливаем необходимую дату. При желании можно сравнить эффективность рекламы в разные периоды, выбрав функцию «Сравнить». Нажимаем «Применить». Обратите внимание, что маркеры активности и дневной бюджет отображают состояние на настоящий момент. Итак, что мы можем оценить? Количество показов – для каждой рекламной кампании. Количество взаимодействий – в зависимости от формата объявления это могут быть клики, просмотры или звонки. CTR или показатель взаимодействия – это процентное соотношение количества кликов к количеству показов. CTR показывает, как часто пользователи, которые видят объявление, нажимают на него. Столбец «Средняя цена» – это средняя стоимость одного взаимодействия, например, клика или просмотра. Соответственно, столбец «Стоимость» — это цена, которую вы заплатили за все взаимодействия с вашими объявлениями в выбранный период. Столбец «Конверсии» отображает количество совершенных конверсий в разрезе рекламных кампаний. А столбец «Коэффициент конверсии» показывает, как часто взаимодействие пользователей с объявлениями приводит к конверсии. Столбцы этой таблицы можно менять. Для этого кликните на значок «Столбцы» справа над таблицей, выберите «Изменить столбцы», и добавьте необходимый вам показатель. Например, я посмотрю, как часто мои объявления показывались над результатами поиска. Выбираю процент полученных показов на верхних позициях в поисковой сети. Применить. Вот в таблице появился дополнительный столбец. Баланс аккаунта в рекламном кабинете не отображается на главной странице. Для того, чтобы его узнать, необходимо проделать несколько несложных шагов. Переходим в инструменты и настройки. В столбце оплата выбираем сводка платежных документов. Теперь нам необходимо от объема бюджета отнять сумму затрат. Не забудьте добавить к объему бюджета сумму бонуса, если он у вас есть. Получившаяся сумма и есть ваш остаток средств на аккаунте. Чтобы понять, насколько примерно дней хватит оставшихся средств, Нужно остаток разделить на дневной расход. Сколько денег в день расходуют ваши рекламные кампании, можно посмотреть на домашней странице компании. Чтобы посмотреть, какие объявления видят ваши потенциальные клиенты, воспользуйтесь разделом «Объявления и расширения». Здесь вы увидите, какие тексты сейчас показываются пользователям, к какой компании и группе объявлений от нее относятся, их статус – активный или приостановленный, и тип объявления а также основные показатели эффективности, о которых мы говорили ранее – CTR, количество показов, кликов, но уже по каждому объявлению отдельно. На этапе «Настройки рекламных кампаний» для каждой кампании сдается список ключевых слов, запросов, по которым пользователи будут видеть нашу рекламу. Посмотрите, вы можете в разделе «Ключевые слова». Выберите в меню слева раздел «Ключевые слова». Здесь мы можем оценить эффективность тех или иных ключевых слов. А если в верхней части таблицы выберем «Запросы», то в первом столбце таблицы появятся те поисковые запросы, по которым пользователи видели вашу рекламу, а также количество показов, кликов и конверсий. Все изменения настроек, объявлений и бюджетов отображаются в разделе «История изменений». Здесь вы можете увидеть, что и когда было изменено в настройках рекламы. Надеюсь, это видео поможет вам сделать первые шаги в освоении рекламного кабинета Google. Если что-то осталось непонятным, пишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за просмотр.